Всем привет! Сегодня у нас 2 декабря, и это значит, что мы разыгрываем 5 лицензий между пользователями или новыми пользователями, которые оставили комментарий под видео, которое вы видите на своих экранах. По условиям нужно было поставить лайк, написать комментарий или несколько комментариев. Чем больше комментариев, тем больше шансов выиграть лицензию. Но важный, важное условие, комментарии, состоящие из одного слова или символа, не будут принимать участие в розыгрыше. То есть мы будем использовать сервис Randomizer. Сюда мы будем вставлять, мы ставим видео, вот оно уже здесь стоит. Видим, что 2624 просмотра, 495 лайков, 570 комментариев. То есть, в принципе, это подтверждает то, что у нас здесь мы видим на YouTube. И в этом рандомайзере у нас по очереди будут выпадать победители с именем и комментарием, который выигрывает лицензию два аккаунта одних и тех же не смогут выиграть две разных лицензии. И, соответственно, там есть комментарии от компании. Они, естественно, тоже не будут участвовать. Если будут выпадать комментарии нашей компании, мы будем их просто пропускать и будем новый делать розыгрыш. Первыми будут разыграны три лицензии на один месяц. В будет разыграна лицензия на 3 месяца и последний последней будет разыграна лицензия на 6 месяцев. Весь процесс мы будем снимать видео с экрана, чтобы вы видели, что розыгрыш происходит честно. Так, У нас всего 570 комментариев. Очень крутой результат на самом деле. Спасибо всем за, за, за теплые слова поддержки, также за вопросы, также многие писали о каких-то каких проблемах. Мы все, всю эту информацию мы передали в техническую поддержку, все ваши комментарии были прочитаны, поэтому если кому-то не отписались, то это не значит, что комментарий не был прочитан. Ну, в целом больше всего было комментарии, которые были описательные с тем функционалом, который нравится или который люди используют, пользователи используют. Поэтому переходим к розыгрышу. Мы заходим на сайт Uncle Group Randomizer. Видео у, нас, видео у нас уже здесь вставлено, мы просто нажимаем кнопку Randomize и сейчас мы узнаем первого победителя одномесячной лицензии. Первый победитель Сэм с комментарием, если хоть раз попробуешь платформу от АС, то больше уже не сможешь оторваться. Ну, теперь Сэм месяц точно не сможет оторваться. Делаем скриншот сразу. Итак, мы сохранили скриншот победителя номер один. И теперь нажимаем на обновить, обновить информацию. И сейчас узнаем второго победителя одномесячной лицензии. Вторую лицензию у нас выиграл Владимир Пеншин. Отличная платформа для анализа, хороший набор индикаторов. Спасибо разработчикам за возможность использовать. Спасибо за комментарий. Владимир выиграл у нас лицензию. Сохраняем его. Победитель 2. И переходим к розыгрышу третьей лицензии. третий победитель месячной лицензии Павел Ливыкин торгую с помощью вашей платформы очень помогает Супер, спасибо за комментарий и сейчас э, сохраняем сохраняем третьего победителя и переходим к розыгрышу трехмесячной лицензии поехали Алексей Богатеев стал богаче на три месяца использования лицензии так, Алексей у нас выигрывает трехмесячную лицензию, сохраняем его победитель 4 и переходим к главному призу полугодовая лицензия от АС это отличный Отличный победитель Николай Грушевский с комментарием Скажите, я уже выиграл Да, Николай Вот теперь вы выиграли 6 месяцев Удача оказалась Улыбнулась вам в этот раз Сохраняем Комментарий Победитель 5 Так, с розыгрышем мы закончили. Еще раз хотел всех поблагодарить за активность. Хотелось еще раз поздравить всех победителей. И для того, чтобы получить свою лицензию, запишите в Skype или на почту email, которая будет под этим видео в описании, напишите свой логин технической поддержки, и вам дальше расскажут, что нужно сделать, чтобы подтвердить свой аккаунт. Если у вас еще нет зарегистрированной лицензии, то есть если у вас нет зарегистрированного аккаунта в личном кабинете, то перейдите на сайт Trading, тоже по ссылке в описании, и зарегистрируйтесь в личном кабинете для того, чтобы у вас уже был готовый логин. Спасибо за активность, еще раз поздравляем всех победителей, до новых встреч, всем пока!